Сегодня за собеседование. О, инструкторы! Пожалуй, поеду туда. Осталось зайти за своей тачкой, и дело сделано. Осталось совсем немножко. Ну, залетаем. Что делать? Первый этаж. Э, ну, типа, я оставлял тачку здесь. Эм, где она? Окей. Пошли на второй этаж. Залетаем. Эм, что то я вообще ничего не понял. Где она? Но я точно помню, что я оставлял ее здесь. О, чувак на скутере. Хей, мужик, может ты позвезёшь? Эм... Чувак, куда ты поехал? Хорошо, буду двигаться сам. Так, бежим, значит, бежим. И да ёпта, опять копы. Ну зачем? Сейчас опять платить штраф. За просто так, да, чуваки? Здравия желаю! Вас приветствует сотрудник ЛСПД. Предъявитесь документы. Я вынужден выписать вам штраф. Оплатив штраф, я побежал дальше. О, пацаны, скутер. Прям как боженька чует мои преднамерения. Спасибо тебе, Бог. Фу, давай. Я уже рядом. Осталось вообще немножечко. Ну и что ж, залетаем в автошколу, предоставим документы и пойдем на службу в менты. Шучу. Блин, я не успел. Хорошо, подойдем рискнем. Так, сэр, я на собеседовании. Да. Что да, ты тупой? Ваши документы. Ми взял пакет с документами и передал человеку напротив. Отлично! Ну вот и славненько, когда готовы приступить к работе. Да хоть сейчас! Отлично, сюда подойдите. Так, проследуем за этим челиком, может быть, что-нибудь. Пригласить, что ли? Лидер приглашает вас к себе в организацию. Принять. И что ж, братан, вот такая моя судьба. Ты подпишись на канал, поставь лайки, и заходи, чтобы поиграть со мной. Регистрируйся на мой ник. Заранее спасибо и удачи.